Дамы и господа, Беленицкий институт карма-йоги, второй курс. Сегодня мы с вами поговорим в этой интересной лекции о парадоксе мышления при прохождении ступеней по мирам и о парадоксе мышления в обычной жизни. Начинаем мы с обычной жизни нам кажется обычному человеку кажется что когда человек предлагает руку и сердце кому-то то это как бы вот единственный аспект в жизни когда предлагается кому-то рука и сердце но в действительности это не совсем так потому что когда мы выбираем нашу линию поведения когда мы выбираем наш способ зарабатывать деньги и когда мы выбираем, самое главное, нашу политическую партию или наши, как бы, политические мировоззрения, то мы тоже отдаем, может быть, не руку, потому что рука – это помощь во всем, как бы и содружество такое, а сердце – это как бы быть вместе, в любви и так далее. Многие люди отдают свое сердце тому политическому направлению, которое они выбирают в соответствии со своими взглядами. То есть у каждого есть свой любимый президент, своя любимая партия, своя любимая страна и так далее. При этом за вашу страну вы можете глотку кому-то грызть, как вам хочется, но с другой стороны отдыхать вы можете любить совсем другой стране. К чему я пытаюсь вас привести? Теперь мы быстренько перескакиваем э, как бы с корабля на бал, да, и мы перескакиваем вот от этого образа, то есть от предложения руки и сердца э, в браке, в любви и в счастье к предложению одного только сердца, но некоторые руку предлагают, потому что они финансово участвуют, э, в США каждая партия, которые вы принадлежите, просит у вас отправить дотации какие-то, это постоянно, и аппетиты, как бы, эти, они нескончаемые, особенно перед выборами, то есть каждый сенатор, каждый конгрессмен э, рассылает своим, как бы, своей пастве предложение сделать донейшн, то, что называется донаты. А, лирическое отступление, которое показывает, что у каждого человека есть 500 английских слов в запасе. Очень просто. Революция, революшн. Конституция, конституция. Donation, донаты. То есть это донаты, это не донаты, это пожертвования. Донат это такой вот круглый пончик, как бы, который как бы очень сладкий, который любят все полицейские. Вот это вот донаты. Но тем не менее. Итак, возвращаемся. Сейчас я буду привязывать парадоксы предложения руки и сердца, и вместе с парадоксами продвижения по пути готовьте свое сознание, потому что, как Клюев вписал между двух стульев вам снесет крышу. Но, как бы, многие уже к этому готовы. Единственное, что этот лекционный материал никогда не читался в том формате, в котором будет начитан сегодня. Итак, другие говорят «поехали». Да? Ну, подражая «поехали» и взбахнул рукой. Да? То есть идея. И что интересно, человек, не зная источника, он как бы «поехали». Это все уже вошло в обиход в определенной языковой группе разных стран совершенно. Итак, да, первый парадокс происходит, он как бы маленький и совершенно незаметный. С этим парадоксом я столкнулся, когда у меня появилась машина в 19 лет, моя первая такая, да, вот, и... Я бабушку возил на кладбище, и бабушка приезжала к деду, который, как бы, мой духовный родитель, который меня всему на свете научил пилить, строгать, паркеты класть, циклевать, замки менять, потолки красить, унитазы чинить и так далее. Ну, вот он был военный, вот такой мастеровой. И она, когда приходила, она ему наливала стопку водки, она ему... Хлеб клала на эту стопку водки с чесночком, с зубочком или с луком, или там чем-то еще, никогда ничего сладкого. Вот сама она ничего не пила, и вот она садилась на кладбище, начинала так покачиваться. То есть бабушка, которая в глухой деревне родилась, в каком-то там селе, о, котором, о существовании которого Шерлок Холмс не подозревал. И вот она садилась... И начинала с ним разговаривать. И я слушаю, слушаю, слушаю. Мне надо было 19 лет. Занимался я йогой из 9 класса. Все эти астральные манцы меня жутко интересовали. И в какой-то момент я увидел, что от нее поток идет. И я вообще просто... то есть Тучки неба закрыли, вот, и стало так как бы пасмурно, и вот солнечные лучи прекратились, такая серость вокруг, и я вижу, что между бабушкой и могилой просто идет вот такой вот коннекшн, коннекшн, как революшн, как Constitution. то есть коннекция, это связь такая, коннекшн. И, и это просто было жутко интересно, и вот первый парадокс был в том, что живые когда кого-то провожают в другой мир эта связь не обрывается то есть вроде тела нет но вот бабушка которая еле ходила и колени у нее бои болели и я и там что-то массировал ей очень нравилось без конца вот ну внимание же тоже конечно естественно и она с дедом разговаривала но ей для этого нужно было обязательно приехать на кладбище и вот это был жутко интересный такой момент, один раз я сделал такую глупость, ну или не глупость вы знаете, есть такой ритуал пуджа, когда вы выставляете какую-то еду отламываете на кончике тарелки там э, все, что вы кушаете и вызываете каких-то духов, и берете от них лучик, и чмак, вот этот лучик по часовой стрелке, вкручиваете в пищу, потому что над едой обычно аура, вы этот лучик сквозь ауру, чик, замкнули на еду и они начинают из этой пищи что-то там качать, потом у всех снимаете чек против часовой стрелки, как будто вы гайку откручиваете с нормальной, правильной резьбой. И вот э, пока они там кушают, то же самое, вот когда животных вы кормите, так собачка на вас огрызается, а так пока она кушает, вы можете ее погладить. Ну, с кошками другой вопрос. И вот то же самое, когда вот эти все духи, они с этой пищи получают энергию, а это совсем другая энергия, и материальная энергия там дорого стоит в том вот мире, да? и, и когда вы делаете пуджу, в зависимости от их специализации, вы можете что-то попросить. Ну и вот я дух деда, я уже тогда на старшего капсулу давным-давно вышел, то есть, но это было как бы вот не так, я как бы в школе с 84 -го года, я тогда не знала про капсулу, узнал в 86-м. Но тем не менее, вот все время вот это как бы было со мной, реинкарнация и, и родовая линия, и про все это бесконечно говорилось. Ну и Библию я уже тогда читал, потому что я с 9 класса начал всем этим интересоваться. И там же была родовая линия, начиная с Ветхого Завета. И Махабхарату я тогда начинал собирать, был такой Кальянов, который переводил, и там была преемственность поколений всех вот этих. И в Упанишадах тоже есть преемственность поколений. В одной из Упанишад а прямо вся линия причисляется, как адепты передавали друг другу знания, и вот эта линия называлась традицией. Только это была линия не родовая, а линия традиции. Все знают про эту линию традиции. И вот я деда высаживаю, значит, на это. И получается Пуджа, информация о Пуджа была еще известна из Адхарвоведы. Там написано, только там не так явно все это написано. Там как бы все, все в стихах Елизаренкова перевела как могла. Но за это ей честь и хвала. И вот получается, что когда эта пуджа происходит, то совсем другая, другая связь появляется. Это все очень интересно, как бы. И бабушка вдруг, я его видела, то я с ним только разговариваю. Я его прямо видела, вот он как будто так стоит. Я сумасшедшая, или бабуля, все хорошо. Поехали домой. А она не хочет и уже вечереет, как бы вечереет на кладбище. Другие люди приходят, нужно ее забирать. Она ни в какую, потому что у нее появилось видение. Или изменяя ударение видение. ну и вот такая интересная у меня была бабуля из глухой при глухой деревне 4 класса закончила ну да э, насчет руки и сердца э, как оно все получается и это был первый парадокс то есть вроде живой человек но тем не менее живые начиная с какого-то возраста они если вся жизнь была прожитой, было хорошее-плохое, плохого больше, человек уходит, и они продолжают держать вот такой, ну, можно сказать, рапорт. Хотя по определению это рапорт между живыми людьми, такая связь. В психологии, в психологической консультации между терапевтом и больным, или того пациентом, клиентом, это первый парадокс. То есть вроде бы мы все живые, но когда во сне к нам приходит какой-то умерший родственник, то это у нас подымает какую-то эмоциональную волну. И мы как бы над этим сном думаем, и мы начинаем делиться этим сном, рассказывать и так дальше. То есть это вот парадокс один, который проходит практически незамеченным у всех. А вот дальше получается интересная очень вещь. Парадокс, как бы второй, он состоит в том, что во втором мире все люди получают профессию, начинают зарабатывать деньги, одни устраиваются на работу, они даже не думают, как, как перейти на более высокие доходы. И поэтому, именно поэтому, и только поэтому, они мечтают, что с неба свалится, похотиди. Но они не думают, что им нужно конкретно сделать, какой план, если у вас план мистер Фикс, то есть какой план, чтобы перейти на эти более высокие доходы. И вот таким образом начинается разделение, но дело не в этом. И в этом парадокс как бы очень вялый такой. А вот парадокс гораздо сильнее появляется, когда человек э, вдруг понимает, что, ну, условно говоря, проходит второй мир, да, он понимает, что сначала первый слой – это действие профессии, потом добро и зло в каком-то конкретном понимании, а потом абстрактном. И вот человеку нужно выбрать, светлые чакры он хочет или темные чакры он хочет, он начинает в этом вопросе разбираться. 90% людей выбирают вначале или потому, что у инструктора такие чакры, что глупость на самом деле, но, тем не менее, так получается. Или потому, что они слышат этот мир светлый. Вот. Ну, а кто-то... У меня четыре чакры темные, а три а чакры светлые я выбираю, поэтому темные. Это тоже не совсем правильно. Нужно слушать, что душа говорит. А голос этой души можно услышать только когда совесть у вас как бы развита, и чувство справедливости у вас развито, иначе вы слышите себя с искажениями. И вот первый парадокс, который потрясает... Это вот человек выбрал чакры такие или такие, например, там, светлые, да, потому что это светлый мир, поэтому о темном мы говорим как исключение из правил. И вот человек выбрал условно светлые, да, и он как бы за светлых, и он за справедливость, за светлую справедливость. Потом только он начинает понимать, что во втором мире две справедливости. Справедливость светлых и справедливость темных. Но вначале, у человека нету этого парадокса, он не проявлен, как фотопленка не проявлен на пауза. И вот э, в какой-то момент человек понимает, что во втором мире есть две правды. Правда светлых, правда темных. Правда добра, правда зла, до тех пор, пока светлые и темное, добро и зло, они не скоррелируются вместе внутри одного человека, а так получается четыре правды, потому что на начальном уровне человек видит только справедливость тех, кого он выбрал, справедливость светлых. Или, никогда и, или справедливость темных. А когда он дальше продвинулся, он начинает понимать, что есть справедливость светлых, справедливость темных, справедливость добра, справедливость зла. И у него как бы это все уже получается четыре направления. И вот когда человек понимает, что это четыре направления – а потом, через много лет, у него еще фактор времени появляется, который ведет другую плоскость, в другое пространство, в другое измерение, в седьмой мир. И получается, что? И он начинает понимать, что правды то много. Вот Правды стока, правда древнего Востока. Ну, вряд ли вы эту песню слышали, но, тем не менее, замечательная песня. Про правду древнего Востока. Дело в том, что правды стока... Да, и вот выходит, а потом он вдруг попадает в абсолют второго мира. А чтобы абсолют второго мира его пропустил, он должен посмотреть фильм «Непобедимый» и принять, что в природе нет добра и зла. И вот этот человек не может принять, и естественно он не может попасть в абсолют второго мира, потому что абсолют его не пропускает, потому как абсолют не хочет пропускать тех у кого сознание ограничено потому что они не видят дверь в этот абсолют а чтобы увидеть дверь в этот абсолют нужно понять что добро и зло это два воспитательных инструмента для всего человечества на вот этой вот планете и это как волны в океане туда-сюда вот они все время гуляют и и поэтому Каждое из этих направлений воспитывает человечество, и волны идут через нас, волна добра, волна зла, черный цвет, а потом будет белый цвет, вот и весь секрет. Ладно, увеличим э, цитату из этой песни. И не надо, друзья, портить нервы, вроде зебры жизнь, вроде зебры, черный цвет, а потом будет белый цвет, вот и весь секрет. И вот этот парадокс, который потрясает, когда вдруг человек попал в абсолют второго мира, а потом же нужно из него как-то выйти, чтобы дальше побежать. А абсолют выпускает тогда, когда вы вдруг начинаете добро и зло воспринимать вот так вот, как оно есть. То есть, что это просто два тренировочных механизма. А у многих в голове не укладывается, как я должна вот это зло вот принять как, как это тренировочный механизм. Так не принимайте, вас же никто не заставляет мерять эти джинсы. Все, все зависит от вас, хотите вы расширять сознание, нет. Читайте Агнию Барто, хочешь быть пилотом, будь, хочешь в море плавать, выходи скорее на путь, возвратись со славой. И вот парадокс, вот первый потрясающий парадокс. Вы выбрали светлые чакры, и вдруг, а вы выбрали, вы сердцем, вы как, как предложили любимой, руку и сердце. И вот вы выбрали светлый путь, и вы сердце туда отдали, понимаете? То есть, ну, отдали сердце, вы ничего не отдаете, хата с вами. Но вы как бы прикипели, вы стали светлым, вы чакры поменяли на все светлые. И вдруг, попадая в абсолют, вы осознаете, что вы не выйдете из него, вы так и останетесь на этом уровне. Вы будете все время долбаться в этом абсолюте второго мира, пока вы не примете, что светлые, которых вы выбрали, и темные, которые все время против вас, вы на другой стороне. Это, оказывается, две руки одного абсолюта. И это два инструмента, две руки одного и того же явления. Одна рука шуруп, другая отвертку держит. Вот как бы все. И до тех пор, пока человек это не принимает. Ну, дело ваше принять то, что я вам говорю или нет. Мы же все «свободные» в кавычках, да? Только сознание наше прибито к какому-то берегу как писал Исаак Имануилович Бабель в одесских рассказах, если вы прибьетесь к тому берегу, куда я вас поведу. И вот этот парадокс, он действительно не сносит крышу, но во всяком случае у человека возникает такая, ну, дворовым бульварным языком непонятка, тюремным таким, потому что как бы нету четкости. А в действительности это тест на расширение сознания потому как вот вы выбрали светлых а теперь вдруг вам нужно принять что светлые и темные это это две стороны одной медали которые есть у каждой монетки и любая бумажка денежная имеет такую сторону и такую сторону но и у вас же есть лицо и попа в конце концов но мы себя то воспринимаем природно адекватно как бы ну да лицо и попа ну все хорошо чего такого а на самом деле мы с со стороны лица и сзади смотримся по-другому. И в эту вот часть, как бы, то, что человек себя принимает, а абсолютно он не принимает. Как? Мы должны вот это зло принять как должное? Нет, мы будем с ним бороться. Когда вы начинаете зло убивать, вы сами становитесь злом для того вот зла, которое... И это нескончаемые процессы, поэтому монада вот это вот э, светло-темная, да, и поэтому внутри светлого возрождается темная, как только добро начинает зло не ограничивать, а физически уничтожать, как только добро нарушает Ахимсу, тут же зарождается зло и так далее. Ну и развод Кришны, который развел Арджуну в Махабхарате, в Пхагавадгите, которая часть книги об Хишме можете почитать. Это как раз вот про вот этот вот развод, когда Кришна говорит: воин должен нарушать Ахимсу, потому что ты за правое дело, ну и все. И вот это смысл Махабхараты, самый любимый индусами текст. Вопрос в том, что в этом судебном бракоразводном процессе не рассматривается позиция другой стороны. А позиция другой стороны состоит в том, что если Кришна, который. Посмотрите, Махабхарат, он темный по натуре, по сути, и по внешнему виду. У них нет вот этих вот разногласий, что чакры светлое, поведение темное, как у людей у многих есть. Потому что форму держат защитную. И вот, светлая Арджуна, и по определению, и по сути подвергается психологической обработке то есть вербовке со стороны темного бога кришны который темные и снаружи и внутри и вот что интересно светлый арджуна внимая темному богу кришны он соглашается да нужно нарушить ахимсу и начать эту войну а он долго сопротивлялся а ахимса стоит в стороне и не влазит и он как бы за кадром присутствует Хахавангити этот образ, ну наверняка он был в начале, но народ же любит подчищать старые тексты, потому что всегда в политике кому-то что-то выгодно. И вот, и вот первый парадокс состоит в том, что вы выбирали светлый путь, а вдруг выясняется, что оба пути равнозначны. И это очень тяжело воспринять, и вот в какой-то момент вдруг вы приняли, ну да, добро не было бы добром, если бы не было рядом зла, такого же уровня, такой же энергии. И когда зло в мире повышается, единственное, что нужно, это принять Пхагавадгиту как за основу текста и начинать светлыми силами уничтожать. Те темные, которых вы считаете темными, нужно их уничтожать, чтобы ограничить, и таким образом вы восстанавливаете баланс, а, а светлая сила добра всегда слабее силы зла, и поэтому все ищут героя своего, которого нужно поставить впереди как щит, и даже самые дураки-дураковские понимают, политические дураки-дураковские, что, что без главного героя, который чист и не запятнен, Светлые силы возглавить невозможно. Как в Аладине, когда темный волшебник, не мог он войти в ту пещеру. Он не мог войти в ту пещеру. Он все знал, что там делать. Поэтому он нашел Аладдина, который был светлый и чистый. Хотя и воровал. Ну, потому что он был нищим, у него не было просто другой профессии. Это тоже нужно понимать. Он не воровал золото, бриллианты. Он воровал себе кусок хлеба на каждый день. Просто в том Багдаде, где отрубают руки за воровство, это все равно считалось воровством. Ну, слушайте, мы не будем в эту сторону отдаляться. Мы сегодня говорим о парадоксах. И вот это вот парадокс Второго мира. Кто проходил это, тот говорит, тот понимает, о чем я вам рассказываю, потому что чувства на этом уровне зашкаливают. И принять вот такое вот самое обычное зло в том виде особенно когда война еще идет это просто невозможно это жутко сложно это абсолютно неприемлемо для психи на, на тот момент тем не менее даже это трудно для тех кто много лет еще назад занимался вот и искал свои пути в этом направлении а когда приходит вот такой дизастер, то очень трудно с этим совсем согласиться, но это дело ваше, никто же от вас не требует никакого согласия. Вам не нужно говорить айду, мы же не в брак с вами вступаем. И вот получается, что человек отдал свою руку и сердце светлым, а тут нужно принять, что есть еще другой альтернативный путь, который абсолютно равнозначен. А вот дальше возникают другие проблемы, потому что когда человек все цивилизации проходит, дальше все понятно, человек проходит цивилизации, там разные эмоции, паттерны поведения. Человек понимает, паттерны поведения дают вставку на чакры, вставка на чакры это не что-то плохое, а это просто предохранитель, там диод, триод, полупроводник которые лишнюю энергию эмоциональную, чтобы она не разорвала всю нервную систему, эта лишняя энергия передается в какие-то хранилища, которые осмыслили себя давно, называются игрогора, и эти подтвердные поведения прописаны, и прописаны не только в сказках, их и Шекспир прописывал, Лопа де Вега их прописывал, и до Пушкина полно было авторов, просто как-то оно в этих сказках пяти собралось, ну, и, и бывший мой наставник, он эти пять сказок, значит, взял для главных примеров, и дальше все начали копать и выдумывать то, чего нет. Но, секунду, извините, а дальше получается, что в это первое потрясение между выбором светлых или темных и абсолютом второго мира, вот этот вот нонсенс такой, он переходит в третий мир, когда вдруг вы начинаете понимать, что вот то, чем вы жили, какие-то сплетни, интриги, какие-то просьбы, вы ходите во вне цивилизационный третий мир. Кто там живет? А там живут мастера искусств, которым плевать на социум, они занимаются искусством. То есть это те художники, которые рисуют, рисуют, рисуют, пишут, пишут, пишут свои картины, они занимаются продажей, потому что как только продажа, тут же азиатида, как только азиатида, тут же вставки на чакры, тут же начинают другие цивилизации тестировать, тут же блокировка и, и потеря творческого потока. И поэтому они сидят на трех корочках хлеба, как Буратино, и начинают писать свои картины нон-става, потом после смерти, когда их находит чувак, который под азиатидой сидит, он видит в этом не продукт творчества, он видит в этом как бы товар, который можно продавать. Ну а, а дальше получаются старые правила, глупо продавать неизвестный товар, нужно сначала сделать его широко известным, включайтесь. То есть нужно создать имя этому художнику, имя живому художнику. Никто создавать не будет, потому что живой художник тут же начнет работать на себя. А имя создают умершему художнику, вначале, предварительно за бесценок, скупив все его картины. И вот потом они начинают создавать его имя, брать интервью у родственников, у друзей, положительные интервью, тиражируют их. Вот. А все то картины уже у них и после этого начинается продажа, когда на пике вот славы во всех газетах начинают критики какие-то писать. А критики пишут, потому что им проплатили за, за статью и за время. И вот эту часть мало кто понимает. Вот то же самое, как все видеоролики. Есть, ну, я от души гоню, у меня как бы, дайте выплюснуть слова, что давно лежат в копилке, а политические обозреватели, военные эксперты, но ну, никто в холостую работать не будет, там... Там есть обязательно какие-то зарплаты, иначе, как бы, чего бы человек 8 часов в день, я-то на час вышел, там, раз в 3-4 дня, потому что накипает, а, или новые мысли приходят, или там я как-то выхожу, или они на меня выходят, и говорят, вот это надо рассказывать. Ну, и я вперед. Да, а, а они по 8 часов в день консультируют военные эксперты, поэтому это работа. И все корреспонденты, которые работают, для них тоже это работа. И когда там миллион просмотров на ютюбе, то это где-то 3000 долларов человек получает за каждое видео. Поэтому, господа, и говорят, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, напишите комментарий на комментарий. В те комментарии, с которыми вы не согласны, вы как-то отреагируете, потому что это борьба, это информационная война, то есть это идет процесс включения, это идет процесс включения людей вот в это как бы во все особенно если человек отдал сердце как бы своей партии потому что когда в америке перед выборами все друзья все друг другу бутылки коньяка дарят там еду готовят потом начинается предвыборная кампания и те, кто за республиканцев и тех кто за демократов когда они собираются за одним столом они ругаются просто те кто никогда не курили бегут курить а те кто никогда не пили сразу стаканяков водки засадил вот, ну и дальше пошли на второй раунд, передохнули и пошли на второй раунд. И это все происходит, пока уже не выбрали, как только кого-то выбрали. Накал страстей телевизионных спадает, ну и как синусоида затухает. Как уже выбрали, все понятно, одни выиграли, другие смирились. Вот синусоида затихла, народ опять собирается, пьянствует, о политике никто не говорит, бойцы вспоминают минувшие дни. Вот это вот эта часть, когда человек отдает руку и сердце, то, что, то, что называется engagement, э, ну, inauguration, инаугурация, да, вот engagement, то есть, э, ну, это мы про революцию, revolution, constitution, э, examination, и, и это же все происходит, конституция, революция, экзаменация. То есть, я, я к тому к словарному запасу, да, и вот, а что у нас получается, да, и вот в третьем мире, потом, когда человек попадает во внецивилизационный третий мир, а он, оказывается, к театру как-то и не очень, и балет он как-то тоже, и, и оперет-то его тоже не волнует, и Кальмана от Штрауса он не отличает, как бы их где Моцарт, их где Бах, он только по буквам может увидеть, ну, да. И в третьем мире во внецивилизационном человек становится зрителем вот всех этих шедевров. Ну и завершается эта часть вне цивилизационного третьего мира, когда человек уже считает, что он композитор, или поэт, или писатель. И он ну, сочиняет вот что-то, то, что он пытается показать публике. И дальше гениальность состоит в том, что человек делает то, что ему интересно, но при этом у него потенциально достаточно широкая аудитория. То есть у меня этот вариант в совершенно зачаточном состоянии, потому что, ну, 2000 подписчиков, это как-то смех и слезы, да. Вот. Авторская песня, если вы посмотрите, замечательные, умнейшие люди придумывают как-то, остаются только детские писатели. Ну, ну, замечательная, светлая, шикарная совершенно песня. Ну и вот сколько просмотров, да. А какую-то политическую дрянь, вот, жуткую, сплошные сплетни, ни одной копейки правды, и, а там полтора миллиона просмотров, особенно, когда кто-то с кем-то развелся, вот, а когда еще, когда женщина полуголая ножкой ножку бьет там прямо на сцене, э, то сразу уже там... Начинается за 3 миллиона, потому что на картинке стоит голая нога, а вдруг таки что-то покажут. При этом на интернете полно всего. Но так работает основной инстинкт, и и поэтому с чакра собирают максимальное количество просмотров. Любой блогер это знает. И вот, вот этот парадокс вне цивилизационного третьего мира человек вышел из сект цивилизации, а пошел в театр. М -м, так себе. Приглашаю одну девушку на Мама мию», то есть Аба, вроде э, все должны знать и кайфовать, а она уснула там, и когда она начала посапывать, я полностью был своим вниманием в «Money, money, money in the Richmond's world». А, а она начала похрапывать, и меня начали в кресло пинать и говорить, девушку разбудите. На двое, бро двое. театр шполон ложи блещет. Да, ну, замечательная девушка, вопросов нет, но притомилась слегка. Да. И вот получается, что я этот пример к чему? Что человек вышел вовне, цивилизационный третий мир, а вот не захватывает чистое искусство, чужое творчество не захватывает, потому что, потому что не было предложения руки и сердца. И вот в этом вся суть, да, а как Тимур Шалов поет? «Шопенеют от души». Ну, понятно, вот любители Шопена, вот это вот те люди, которые... Они могут и сплетнями заниматься в нормальной жизни. Но как только они пришли на концерт Шопена, все, для них тот мир цивилизации умер. Вот на время концерта они просто въезжают туда... И вот это вот и есть потребители вне цивили... энергии, вне цивилизационного третьего мира. И это то, к чему вся планета должна прийти, и это то, с чего должна начинаться цивилизация Синтезида, а не совсем не Ситх. И вот дальше получается, это парадокс такой, что когда человек вышел из цивилизации третьего мира, нужно занять что-то. А человек послушал Баха, я им... Моцарта поставлю, как Тимур Шауф поет. Я с ремнем в руке к искусству приобщиться их заставлю. И вот у многих людей этого нет, и культуры этого нет, и театр не захватывает, и быстро ножкой ножку бьет, не захватывает. И вот как раз оно. Да? И вот в этом парадокс. Потому что человек вышел... Вовне цивилизационный третий мир. И вдруг он понимает, а мне-то тут, тут неинтересно. И вот вам резюме, да, а от чего я сюда шел. А лучше гор могут быть только горы, на которых еще никто не бывал. И в это очень интересный момент такой, да, а потом абсолют третьего мира. Абсолют третьего мира – это нужно принять 60 оттенков серого. То есть, если мы говорим светлая правда, темная правда, правда добра и правда зла, и в это все должно коррелировать как-то в одном человеке, в одном голове, в одном сознании, то абсолют третьего мира – другие требования совершенно. 60 оттенков серого, и у каждого своя правда – и, и спорить абсолютно бесполезно и глупо. Во-первых, сразу попадаешь в цивилизацию третьего мира. Это первое. Тут же вставки обратно все. Тут же все подключки, тут же отстежка. Поспорил и уснул. Энергия же кончила, все же лишнее слезали. А как можно спорить с человеком, который просто выбрал, отдал руку и сердце другим силам? Конечно, он за них с мечом в руке. Ну и, и кроме этого меняется форма ауры, когда человек попадает в абсолют третьего мира, потому что нужно же все вставки убрать, все шесть уровней сознания чуть-чуть хотя бы позаполнять. И э, набрать какие-то хоть самые мелкие ситхи от каждой цивилизации. И в этом случае, когда вы эти ситхи начинаете применять, ваша аура потихоньку начинает трансформироваться, потому что все 20 двойников заполняются автоматически. Не по той версии, когда все прокачивали как ненормальные 20 двойников. Вы прокачиваете, эта энергия тут же ушла, потому что нейронных связей нет, наработок нет. На чем эта энергия должна держаться? Непонятно? Если вы шампур убрали, на чем шашлык будет висеть? Так, понятно. Поэтому все вот эти прокачанные двойники, они тут же вянут. Потому что нету нейронных связей. Потому что ситки не набраны. Уровни сознания не развиты. И поэтому эта аура, которая искусна, пока вы прокачиваете, у вас аура поменялась. А когда вы перестали прокачивать, она опять вышла обратно. То же самое, как вы перестали вести себя по темному, у вас чакра светлая. Потом вы опять вдруг случайно забыли, у вас чак-чак, оно перепрыгнуло опять. И вы уже не чисто светлые, не чисто темные, у вас вы опять полосаты. Многие эту вещь пропускают. А вот когда в четвертый мир вы приходите, там, там же еще один парадокс. Там получается, вы отдали свое сердце вот этому президенту. Ну, потому что он ваш. Ну, потому что по-разному. Или из-за языка, или из-за национальности. Да? О, вот своих покрывает. да, вот. Или из-за национальности. Или э, у вас самые светлые годы вашей жизни, когда вы фирму открыли и деньги у вас потекли, они связаны были с этим президентом, как у меня с Горбачевым, и поэтому вот я его уважаю, и вот он ушел, слава богу, и огромное спасибо Михаил Сергеевич за мою фирму, Харьковский университет Йоги, который никогда не был сокращен в варианте устава, да, и вот когда вы попадаете в это пространство четвертого мира, тоже есть, вы уже в третьем все поняли, и во втором добро и зло поняли, но когда вы попадаете в пространство четвертого, то вас цепляет на крючок, то есть если вы в США, не буду я вас загружать вашими президентами, вот вы попали в США, да, и вы вдруг понимаете, что вы демократ, или вы республиканец, и вы... Пытаетесь найти себе подобных, вы с ними общаетесь, и вот у вас, вы сердце отдаете этой партии. И первый же, кто наехал на вашу партию, тут же вы становитесь в стойку и начинаете свою партию оборонять. О чем человек забывает на этом уровне? Он забывает, что он мебель перетаскивает из, из багажника грузовой машины, потому что он другую работу себе не нашел в богатые дома. И он начинает воевать за представителей партии, которые зарабатывают миллионы, но весь их, вся, весь их интеллект и удача в том, что они мистическим образом заставляют человека, который перегружает какие-то ящики в компании, за них, как говорят в тюрьме, держать мазу, то есть люди бесплатно вы понимаете люди бесплатно глотки рвут за свою партию, за своего президента отдают кучу энергии в этом направлении стоит лишь их только чуть-чуть зацепить ну для кого-то урок, для кого-то нет это ж и не нравится вопрос, и не спорится ответ, берите в руки карандаш. Да? Как только вы начинаете понимать, что гениальность вот этого социума четвертого мира состоит в том, что вы бесплатно взяли штык в руки и пошли защищать как бы вот свою партию или своего президента, президент денег набрал в своем кресле, до да, выше крыши. Естественно, как только президента от власти отстранили, он потерял вот ту мощь источников дохода, которая у него была. Что-то осталось, конечно. И если он в силах, он думает, так, а что этих выбрали, давай проанализируем. А этих выбрали поэтому, поэтому, поэтому. Значит, мы в себе инсталируем эти качества и ищем темные пятна по которым можно наезжать на эту партию. Вот мы будем на них наезжать, себе будем зарабатывать политический капитал, пиариться. И самое главное, нам нужно собрать наши штыки. То есть, кто за нас готов, кто за нас готов, кто за нас готов бесплатно глотку драть, делать ролики в ютюбе, наезжать на всех остальных. Почему? Потому что каждый наезд, это пиар определенный, он слушателей не добавляет, но, тем не менее, каким-то образом чаша весов временно где-то движется туда-сюда. И это все имеет значение, пока вы не выходите в пятый мир. Как только вы вышли в пятый мир, ваша позиция по отношению ко всем этим президентам, она меняется. И вы уже начинаете смотреть по-другому с позиции пятого мира. Позиция пятого мира. Каждый идет через свое. То есть вначале я шел через знания, потом я понял, что знания это классно. И я вам демонстрирую все время ситку. я без бумажки, все с потока. Я эти силы вижу, я прямо их выставляю. И я слышу, что они говорят, и я вам это все как Ричард Бах писал, раз тебе даются ответы, будь добр их озвучить для других. Вот этому закону Ричарда Баха я исследую. Я на этом целую миссию свою выстроил, что вы видите по количеству лекций Первого канала 600. Какой кошмар. Поэтому девушка мне одна пишет, вот там как-то не так, некорректненько, но ну, замечательно, огромное спасибо за комментарий, комментарий уже продвигает канал, даже если вы только спасибо написали, это уже продвигает, а если вы еще лайк поставили, это еще продвигает, а если вы еще сделали на своем фейсбуке ссылку, ну я не фейгин, выпрашивать не буду. А, Но ну, те, тем более у меня ж нет все равно такого количества просмотров. Поэтому эти копейки, которые платит YouTube, я за полчаса. То, что YouTube платит месяц, я могу сделать в этом офисе гораздо быстрее. А, ну, один пункт и короткое замечание относительно создания видео на, на, на, на фоне фотообоев. Ну, конечно, это замечательное замечание, но, ребята, если я буду сейчас во время войны в Украине показывать те места, где я бываю, и, и хвастаться моими поездками, это будет ну, не комильфо и непорядочно, нечестно. А, а бываю я все время в разных местах, потому что свобода путешествий – это одна из ценностей Пятого мира. И вот, когда вы вышли в Пятый мир, вы начинаете вдруг замечать все эти парадоксы. Потому что, ну вот я сначала шел через знания, потом я шел через совесть, потом я шел через честность, потом я шел через счастье, потом до меня вдруг дошло. У меня такая девушка была, не у меня была девушка, а она входила ко мне на занятия в Ростове. И вот она все время про любовь и про любовь. И я фактически сделал даже такой целый курс лекций. 60 простых лекций о любви и там 108 законов любви в этом цикле и отдельный плейлист по ним и этот весь плейлист то есть 108 законов любви 60 простых лекций о любви от обычных состояний до самадхи которая тоже есть любовь это все входит в большой курс йогическое законоведение но так как сегодня мы говорим о парадоксах вот с этими парадоксами когда вы в четвертом мире рвете бесплатно глотку за свою партию, за, за своих республиканцев, мой дядя из Алтуны вот только приезжал, ну и он яростный республиканец, и, и он как бы очень-очень строго в этом плане настроен. А, а, я, а у меня другое мнение, я понимаю, что обе партии это уже группа старперов, которые молодых не пускают, молодые, естественно, за кадром есть, но, тем не менее, эти, и тот, и тот, как бы претендент, ну, суперстар. Спасибо, что они сделали хоть что-то, у каждого есть своя гениальная мысль, и у каждого есть свои замечательные результаты, которые они делают. Партии строятся на 10 пунктах. Первое, относительное оружие, иметь или не иметь, тут я просто чистый республиканец, я считаю, что оружие должно быть. С другой стороны, относительно абортов, давать или не давать, я тут просто чистый демократ, потому что я считаю, что женщина должна иметь право, иметь свободу сама регулировать. Как только мы говорим ну, о каких-то других вещах, и вот я понял, что у меня и от той и другой партии наденем все самое лучшее сразу, я считаю, что там, где есть рациональное зерно, нужно как-то это все делать. Ну и кроме того, я много времени в суде провел, у меня был такой период жизни, я насмотрелся разводов, и когда там психологом работал, и тут у меня так получилось. И я понял, что судья американский, разводный процесс начинает исходя из интересов детей. И вот когда интересы детей идут в первой линии, то дальше уже развод как бы строится по определенной схеме. И вот точно так же между партиями республиканцев и демократов, ну а вы в, стране, в своей стране, у вас как бы по-своему, естественно, то получается, что нужно строить, вот как на интересах детей, нужно строить работу партии на интересах страны. Сначала, а потом уже на линии выше, на интересах планеты. И республиканская партия США, не говорят, да плевать нам на весь мир, главное, чтобы у нас. Вот это вот Сразу я вам пытаюсь показать, это интересы вот страны. Как только идет разговор об интересах планеты, тут как раз у демократической партии свое направление есть, они хотят вот в интересах планеты. Ну и поэтому такие расходы, и каждое направление имеет свои последствия. И каждый, кто отдал руку и сердце своей партии, он, значит, пытается подтвердить вот ту и другую линию. Но, что самое классное, в условиях капитализма народ бесплатно глотку рвет за свою партию. На себе я тоже этому подвержен. И вот эти вот парадоксы нужно научиться видеть. Ну и о парадоксах четвертого мира, может время придет, мы еще поговорим чуть позже. Спасибо, счастья вам!